А перед тем как начать видео, я хотел вам продемонстрировать один сервер Майнкрафт, называется Diamond Cats. Заходим, играем, наслаждаемся. Всем привет! Давай Сегодня мы играем в, в, в мир танков. Это версия 9.0. Да. Да. И сегодня в наши герои Т57 Хэви. Да. Как мы видим, а, наш Т-57 Хэви есть с автоматическим огнетушителем, с маленькой аптечкой, мальмерем комплектом. Играет он. У него 8 коммунитив и 28 бронебойных снарядов. Ну Что я могу сказать? Отличный танк, отличный урон. Хороший барамбам в 4 снаряда. Давайте посмотрим, как будет играть наш герой. Вот, давайте даже карту Ну, что сказать? Наш герой сразу решается ехать на правый план. Сейчас немного пропустим, потому что он будет пока... все будут разъезжаться. Барабан, в общем-то, перезаряжается недолго. Вот. Он пытался сейчас выцелить, но понял, тоже сейчас тут никто не проедет. Ну и, и поехал дальше. Ну, в общем-то, правильно делает наш герой. Он в этом бою хорошо себя проявит. Ну, что сказать, он сразу едет на правый фланг, как мы видим, он пытается здесь что-то сделать, но, как мы видим, 8 и 9 -я линия просто пустая. Вот, он начинает уже раздамагивать 54-ку, дал два дамага 54-ки и ушел на кадых сразу. Урон нанес уже 800 единиц. Вот, во время перезарядки он быстренько перезаряжается. Не бить такого же Т-57 Хэви. Хэвик стреляет с вертухи. Раз, снаряд пробивает его. Один снаряд его пробил. Второй снаряд не пробил. Теперь Хевик против Хэвика. Второй снаряд Хэвика пробивает его. Потом сильно у него начинает глючить. Как... Вот если за... заметно это у вас. Вот. Он пытается убить э, 5-4. Но не попадает в него. И уходит опять в КД. Он решает ехать более... Правее более к первой линии. И в расчете то, что он сможет расстрелять, пострелять, здесь расстрелять кого-нибудь. Ну, давайте посмотрим, насчет уже 3-0. И, в общем-то, нашего героя уже 1500 хп. Давайте дальше смотреть. Ну, что я могу сказать? Наш герой себя отлично проявит, еще раз повторюсь. У него будет отличный ДПМ, я вам после боя вам покажу результат. Смотрите, счет 1-4, но ну, и наш герой не понимает, что он что ему делать, и он решается попробовать проехать здесь. Думает. Проехать здесь. Вылазит и вы перед собой 5-4. И вдруг вылазит бачат. Первый старят опять уходит, не знает куда, у него срабатывает лампочка. Ну что я могу еще сказать? Он начинает ждать хэвика раз дамаг в 400 единиц. Ждет дальше э, и старается стоять ромбом, чтобы его не пробивали. Как, как, в общем-то, как это и происходит. Э, он вылазит на 5-4 неаккуратно, неаккуратно, и за это получает практически в Москву орудие. Э, смотрите, ребят, стоп. Заметьте, что у нас происходит здесь. Здесь у нас 5 танков. Здесь один. А здесь эта линия абсолютно пустая, 8-9. Посмотрите, сейчас на не карту. Вот. Смотрите, восьмая-девятая линия абсолютно пустая. Четыре... Вот потом вы увидите вот эту вот ошибку, тоже сюда никто не поехал. Давайте посмотрим дальше вот на счет. Счет уже 1-5 и... Вообще, что я могу сказать по этому бою? Сейчас вот сейчас самый накаленный момент, потому что... Сейчас очень эпично. Надо сейчас играть очень аккуратно. А, наш герой не, а, не, не попал бы в 5-4, но ну, и ушел на КД. чтобы с полным барабаном потом налететь никого кого-нибудь. Вот. Что я могу вам еще рассказать. А, вот э, он вылазит очень-очень аккуратно. Пытается убить Баффель Траген. Аут ПЗЕ-100. Первый снаряд уходит опять вы знает куда. И пытается пробить Т-28. Как он правильно назвал. Вот. Один раз пробил его в лючок башни. А два снаряда его не пробили. А один снаряд ушел во флю. Вот. Как мы видим, тут начинается перестрелка. Кто фугасами, кто чем начинает стрелять. Вот. Т-57 Хейви ждет. Пытаюсь здесь аккуратно что-то сделать, аккуратненько оттанковать. И считает опять стреляет по Т-28. Второй снаряд ушел, не знает куда. Третий снаряд ушел, не знает куда. И четвертый его пробил. Отлично. Он забрал Т-28, но у него уже есть один фраг. Да, <смех> стоп. Смотрите. Смотрите, как наш герой танковал. В общем-то, что можно показывать у Хейвика? У Хейвика можно показывать... Никогда не поднимайте башню, когда перед вами враги, потому что вот сюда, вот, вот сюда, вот очень спокойно проходит урон, даже пробивает э, 69 го так здесь, ББшками. А вот сюда вот его пробили, пробило, насколько я помню, тоже хэви, а, щеки не подставлять ни в коем случае, ну и желательно стоять как-то рамбу танцевать, чтобы не... Чтобы были более, более, больше рикошет Давай дальше смотреть. Наш герой быстренько перезаряжается. Объект 268 убивает хомяка. И вылазит хэвик. В НЛД, заметьте, в нижний бронелист. Э, наш герой стрелял в нижний бронелист. Вылазит батчат. Раз, снаряд огребает. Два. У ушел. Все, еще два фрага. Смотрите, сейчас, как я и говорил, тут они проехали. Восьмая, девятая линия просто убита. Ну и что сказать, наш герой поехал возвращаться. Вот, приезжает, убивает сразу 5-4 и огребает, что сказать, огребает один снаряд. И сразу же, сразу же, без остановки, не ожидая, даже не кадешись. Раз, два, и забирает 50-100, и сразу уходит на КД. У него остался последний барабан ББ, и два барабана кумулятивы. У, у нашего героя уже пять фрагов, он еще придумает, как развести врага. То уж захват-то не идет, Но он не знает, что, дел что делать сейчас враги. Вот. Наш герой пытается аккуратно вылезти, танкануть. Блазит. никто не светится. Засветился. Е5. Броня, Броня непробитого НЛД. Стреляет в борт. Убит. Отлично. Еще один фраг. У нашего героя уже есть медаль боя. И он быстренько перезаряжает. И заряжает себе голдовые снаряды. Кумулятивный. С отличным пробитием. С пробитием 303. Быстренько приезжает на этот фланг. Пытается опять что-то реализовать. Вот, ищет, ищет, ищет, катается, здесь опять играют догонялки. Он быстро убивает 268 и выдвигается дальше. И понимает то, что тигр стоит на захвате, 16, 17, 18, 19, 20. Смотрите, наш герой едет, едет, едет, 40, 50, 60. Он же думал, все, не успею, 70. Восемьдесят. Слетел захват. Еще. Он останавливается. Заметьте. Заметьте, какой скилл. Он остановился, он не поехал еще дальше, чтобы его не выцелил ягтигер. Заметьте, как играет грамотно наш Т-57 И Он убивает. Он убивает, это его восьмой фраг. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо. Всем пока. И смотрим на результаты. Вот уже защитника, воин, основной калибр, медаль Редли Уолтерс и медаль Мастер. Знаклазница Мастер. Нанес 5600 урона. И ушел в минус 10 тысяч без премиум Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока. И конечно же, не забываем заходить на Diamond Cats. IP будет в описании.